Так, Привет всем подписчикам моего канала Друзья Давно не получал посылки Не распаковывал, тут пришло целых две Честно говоря, плохо помню, что я там заказывал С аукционов Ну, Одну точнее помню, вторую нет Так что сейчас будем С вами вместе распаковывать Посмотрим, что же, что же мне там прислали Так Какой-то кубик что-то в кубе, что же я мог заказать, что-то на, на Виолете периодически покупаю разные вещи и забираю их м, буквально в последние дни, когда почта уже пишет что придите иначе у вас будет платное, платное это, хранение, Ну вот, что, запакован довольно прикольно, а, что ж там лежит, может часы какие-нибудь, не помню вообще, что, что я мог купить Давайте посмотрим. Кстати, нормально запаковали какая-то коробочка. Вот пупырки. Какая-то прям может монета. Вот я знаю, что в таких коробках у нас монеты обычно. Хотя нет, здесь какая-то коробка не НБУшная, Не действительно. Какая-то монета. А, -а, а, ребята, это медаль. Блин, класс. Я вспомнил, это медаль. Это медаль от человека, кстати, у которого несколько таких медалей есть, посвященная Национальному банку. Сейчас я покажу более конкретно. Так. Это медаль, смотрите, офигенный какой, прямо к ней здоровенный, очень красивый такой коробочек. И сама медаль довольно большая, блин, она просто шикарно выглядит. Зацените, нарисована гривна киевского типа. Ну, не нарисована, а чеканина. Символ монетно-банкнотного двора. Очень красивый, просто потрясающий. Так, право друкваты гроши. Так, одна из главных знак державности, надпись такая. 2008 год, 10 лет монетному двору. И мы видим, здесь также у нас размещены... Монеты, кстати, которых уже В обороте-то нет 2 копейки, там копейка У нас, да, 25 Вот и, и гривна старого образца, довольно Прикольно имеет такую, кстати Медаль, на которой заражены Деньги, которых уже у нас которые Перестали чеканить Я обязательно в описании укажу Ссылочку, контакт продавца У которого данную медаль Я покупал, что-то я забыл Вообще про нее Блин, очень она красиво выглядит, она получается, ну и она не драгоценный металл у нее, я напишу сейчас внизу, из чего она состоит, и тираж, выглядит просто бомбезно, блин, мне безумно хочется ее открыть, давайте посмотрим, у нас даже гуртовая надпись на ней есть, монетный двор, банкнотно, ух ты, банкнотно-монетный двор Украины, наверное, надпись, Блин, потрясающе просто выглядит, давайте откроем, все-таки я не могу сдержать себя, монета, конечно, не, не серебра, не золото, но все равно я хочу себе открыть, оставлю ее себе в коллекции, так, вообще еле открыл, вот, вот так вот выглядит данная медаль. Блин, очень-очень круто. Вообще, у меня есть небольшая коллекция медалей. А, вообще, Луганского станкостроительного завода. И это уже Национальным банком делалось. Давайте передостанем ее. Она просто шикарная, она здоровенная. И она, кстати, недорого стоит. Если покупать ее, а, довольно довольно бюджетно. И выглядит очень внушительно и прикольно. Особенно, вот гляньте, какие шрифты. 10 лет у двору ну, Очень красивая И калина, мы можем посмотреть Ягоды калины у нас, рисунок изображен Ну довольно прикольно Вообще очень Я на самом деле даже ä, приятно удивлен Как она выглядит, на картинке я по одному видел ее Живьем она такая Причем довольно тяжелая К сожалению, видите, к ней нет никакого сертификата И не, не знаю Родной ли этот коробок Но может быть даже родной Еле открыл вообще капсулу, так очень плотненько капсула прилегает, очень плотно закрывает, вот мы можем посмотреть, да, ну, вообще, я, честно сказать, да, доволен, доволен данной, данной медалью оставлю ее себе, и кто, кто интересуется медалями, либо кто хотел бы вот такую конкретную медаль иметь себе в коллекции, оставьте, я контакты оставлю внизу в описании, блин, вообще обалденно, надо же было забыть про такую прикольную посылку, и она ведь была упакована еще в коробочку, где я делал коробку, где-то где выбросил, ну, короче, прикольно, очень смотрится, так, давайте посмотрим, что здесь, вот здесь я уже, здесь я, по крайней мере, помню, что, что я заказывал, вот, что это было. Это альбом, коллекционный альбом для разных, абсолютно разных разных вещей, что можно у него складывать с листами. Давайте посмотрим, что тут за листы. Под разные варианты, под разные форматы. Это могут быть и значки, это могут быть и монеты, обиходные. Я думаю, можно даже в каком-то формате юбилейные, прям в капсулах тут размещать. Вот такие, ну, честно... Качество нормальное, обычное, то есть я не могу сказать, что там супер теснение в коже и так далее, то есть обычное, прикольно, что с нашим гербом вот так вот сделана коллекция, написано, ух ты, гляньте, как сбоку написано, прикольно, поставить на полку, это от канала Magic Money, ребят, подписывайтесь на канал тоже, переходите, будет ссылочка в описании. Классные обзоры, классные альбомы выпускает создатель данного канала. Так, что еще можно по листам тут рассказать? По листам можно рассказать, что абсолютно разный, разный формат этих листов. Это под монетки, обиходка. Я собираю в принципе в холдерах. Ух ты, тут вообще под какие-то супер маленькие, не знаю, у меня наверное, даже таких, таких этих монет то и нет. О, это поинтереснее, у нас большие листы, можно использовать под наборы, да, то есть какие-то, какие-то вкладывать, например, вот я для примера взял такую штуку померить, интересно, как она будет помещаться, а как она, как она помещается, сейчас глянем, где тут, ага, с этой стороны нужно будет размещать, а давайте попробуем разместить, поместится ли вот такая вот у нас монета в буклете, непосредственно вот в этот, сразу лист или не поместится кстати видите обычно вход либо сверху либо ну да сверху а здесь вот такого вот, с той стороны там где крепится с той стороны там где крепятся зажимы так ну что пока месть все не очень все наживо делаю вы как видите да какие-то бока могут происходить так ну что пока месть вижу что помещается и по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы не совсем развалился данный лист. Вообще помещается. То есть конкретно данный, данная монета. Блин, правда монета криво там стоит, находится. Но она может, думаю, разворачиваться от и так далее. То есть для хранения конкретно этот лист, для хранения, например, данной данного буклета, подходит. У меня, кстати, их два даже. Я могу себе разместить вот так вот два, два формата. Один брал для себя, другой на обмен чем интересна эта монета, потому что это первая монета из серии Украины космическая. Я, конечно, хочу верить, что у нас какие-то будут проекты, связанные с космосом, и будут появляться еще монеты, связанные с этой тематикой. Но не уверен, что это в ближайшее время, потому что у Украины сейчас много других задач, много других проблем экономических, политических. Ну, короче, ну, Украина Космическая – это первая монета из этой серии. Так что будем надеяться, что в будущем что-то еще у нас точно произойдет. И данный, данная монета с буклетом появляется вот, и этично размещается в, данной, в данном альбоме. Вторую тоже размещу сюда. Что Дальше. Это у нас под... Блин, это вообще, не знаю, под что. Такие здоровенные. Наверное, под какие-то... Я видел э, монеты в вертикальных таких холдерах. Даже не знаю. Возможно, есть. У меня даже в коллекции ничего такого нет. Может, марки какие-то. Не, марки точно нет. Э, вот это, вот это под, под значки можно размещать. Какие-то ордена, например, можно. Хотя они никак не крепятся. Сложно мне сказать. И тут сверху это все дело. Ага, сверху так это супер узкие ну блин даже не знаю это снизу да, как это а тут как-то странно видите но находится что снизу они могут выпадать кстати да вот. Я думал, данную папку, папку под какие-то буклеты использовать, да, чтобы можно было, например, буклеты размещать. Но для этого нужны, наверное, другие листы. То есть в данном случае ни один из листов, который здесь не подходит. Вообще, мне не совсем понятно вот конкретно предназначение вот этих листов, которые снизу. Потому что если альбом. А, мы можем. А, ну да. Че. Генем мы можем уже перенести, вот так, вот, да, у нас все, все правильно будет, просто она размещена не так. И сюда какие-то узкие, узкие вещи размещать. Ну что это могут быть? Это могут быть купоны карбованцы. Спокойно сюда размещаются украинские, они как раз тоненькие, маленькие. От одного, думаю, даже миллион спокойно станет, то есть это банкноты. Банкноты побольше, такие как гривни украинские, сюда ну, вряд ли по месяцу либо будут выглядывать. Так что только-только что-то маленькое. Так, значит, это для банкнот. Это вообще, не знаю, ребят, напишите, что можно запихнуть в такой вот размер. Я чисто тогда посмотреть, да? Посмотреть живьем, понять, как, какое качество листов и понять, что размещать. Как думаете, что можно разместить? Так, это у нас вертикальный Такого ничего нету М -м -м. Кажется, кажется, я даже догадываюсь Какие монеты мо могут быть Но если что, пишите Это просто какая-то, может, обиходка Может, это заг заграничные монетки маленькие а -а Оболы, да, размещать э -э Так, ну, в принципе, в целом Листы довольно качественно выглядят А, кстати, можно жетоны Есть э -э у нас э жетоны Можно жетончики размещать спокойно в таких, в таких плястерах, в таких размерах. Ну, а это, кстати, под банкноты обычные. Тут спокойно разместится любая банкнота украинская. Я думаю, думаю хорошо разместится. Так еще ну, листы то есть такой бюджетный формат альбома который недорого стоит то есть если сравнить например с альбомами которые там больше тысячи гривен стоит к это да конечно а здесь он, он персонализирован у нас с логотипом украина конечно еще молодцы сделали сделали логотип канала наш герб ну довольно прикольно и такая компактненькая папочка она немного места занимает там если с штурмовским сравнить там они конечно гораздо побольше но и качество соответственно, ну и цена, да, это э, разные категории, я бы сказал. Вот, так, ребят, для этой папки я докупил обычных листов для того, чтобы размещать туда э, вот так вот, так вот э, буклеты с монетами. В целом, потому что буклеты, когда а, тут, тут открываются, закрываются, постоянно трескаются, портятся. И для хранения, для хранения вот таких вот буклетов попробуем вариант а, размещения их вот в таких вот а, листах. Папка есть. Попробуем понять, сколько же таких вот буклетов, сколько же буклетов реально можно запихнуть в такую папку. Итак, размер у нас а, отлично подходит. Довольно прикольно. Можно размещать, кстати... Как по одной монете Вот в данном случае, видите, мы, мы в примере У нас одна монета размещена а в, Так и по две монеты Вот смотрите С одной стороны у нас да, красный крест И вот с другой Сверху монетка и снизу монетка В принципе, оно как раз довольно ровненько будет ложиться И в, данный, в данную папочку Раз, у нас Раз, два, три Разместил я три листа Так, дальше, давайте смотреть Вот такой у меня есть буклет, довольно прикольный Здесь одна монетка здесь, другая монетка здесь. Да, можно ее, кстати, будет развернуть. Кстати, мне этот буклет, и эта монета очень нравится. Она безумно красивая. Посмотрите, я обзоров, правда, еще не делал на эту юбилейку. Ну, возможно, в будущем сделаем. Тоже у нас две монетки. В данном случае одна монета в данном буклете. Так. Некоторые буклеты, кстати, можно читать вот так вертикально. Некоторые, к сожалению, буклеты только горизонтальные. Вот, например, да, у нас был Богдан Ступка буклет. И он у нас именно в формате такой вот, что только так его можно увидеть. Только так можно посмотреть, почитать характеристики монеты. Ну, тоже ничего прикольного, Давайте тоже размещать. Оп. Так, ну, уже, кстати, уже, наверное, и все. Вот так вот как-то мало. Так, у меня Ивазовский тоже одна монета. Давайте. Угу. Вот одна монетка. Вот такие буклеты с росписом. К сожалению, он очень-очень длинный. Да, он не подходит под данный лист. Вот если мы его размещаем, будет торчать. Поэтому, наверное, под конкретный данный буклет вот, вот только так его можно размещать. Косовский роспись. Ага, вот видите, какая-то бонусная монета тоже попала. Тут две монетки. Видите, одна снизу, другая сверху. Церковь Катерининская у нас. Угу. Так, давайте тоже размещать. Посмотрим, что тут у нас получается. Так. Э, ну, мне кажется, все уже. Сейчас попробуем закрыть. Нет, еще что-то можно запихнуть. Но, короче, как-то оно, ну, видите, немного не, не не много монет. А немного таких вот. Э, раз, получается, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть можно только семь. Ну, можем попробовать еще, раз вы настаиваете, сколько же в предел можно попробовать запихнуть. Так, это у нас 8, это вот я показывал, да, уже 2, это у нас 9. Кстати, видите, листы немножко отличаются, тут с надписью и тут без надписи. 10, так, так, и ну, что еще? Ну, как скажете, еще и последний, так, все больше у меня, собственно, нет. У меня-то а, монет меня монеты в буклетах еще остались, да? Но листов-то не напасешься. Пока, ведь, ну, по крайней мере, вот так это выглядит, смотрите. Вот так это выглядит. А, так, если поставить, ну, довольно можно. Можно, может стоять. все вот вид сверху. В принципе, я немножко, конечно, перегнул, наверное, палку с количеством этих буклетов. Но, я думаю, если убрать половину да, то будет довольно симпатично смотреться, Надо мне еще одну папку такую прикупить, чтобы можно было хранить. Вот, гляньте. И довольно нормально смотрится, держится, то есть не обязательно просто монета, а можно вот так вот буклеты хранить и перелистывать себе, смотреть, какие красивые буклеты, при этом они не будут терять качество, они не будут перегибаться, не будут изнашиваться. Кстати, некоторые, видите, буклеты немножко больше, но здесь это не так критично, сейчас, хотя думаю, да, тут не так критично, а, в, других, в других, да, все-таки немножко выглядывает, немножко выглядывает, как видите. Ну, я думаю, ничего страшного, ничего страшного в конкретных листах. Вот, такой, вот такая вот папка, вот так вот можно хранить, собственно, в ней ваши наборы, которые уже шли... Вот таких вот прикольных сувенирных упаковках, за которые, кстати, мы платим деньги. Покупая монету в сувенирной упаковке, мы нормально так доплачиваем за вот этот кусочек картона, но при этом, конечно, очень красивый. При этом очень красивый, очень э, бывают э, креативно сделаны, яркие. Сейчас, ну, какой у вас, кстати, любимый, э, любимый буклет? Напишите мне в комментариях. Потому что, вот интересно, какой буклет вы больше всего хотели бы. И вот что вам нравится. Гляньте, вот просто, да. Какой театр просто. Театр оперы и балета Шевченко. Там по себе. Я скажу, какой мой любимый. Сейчас даже и вам его покажу. Вот он у меня есть. Который, кстати, по размеру не подходит. Он просто потрясающий. Это мне кажется идеально сделанный подходящий и под монету и под дизайн но ну, это наверное ну может быть не самый ну, хотя может быть и самый любимый да насколько он качественный плотный то есть он хранился без, без каких-либо э, спецсредств да и Формат гляньте, как оно, как оно принта, как оно делалось. Ну, вот это прикольный буклет. Вот это мне нравится. Возможно какие-то еще я честно сейчас не помню, потому что только вот эти достал для примера. Возможно какие-то буклеты мне еще нравятся. Но ну, вот этот мне прямо, прямо очень прямо запал в душу. Пишите в комментариях какие ваши любимые буклеты. Спасибо всем, кто заглянул. А кстати видите некоторые монеты я хранил отдельно достал с них сувенирные упаковки, да, и отдельно они у меня в альбоме хранятся красивенько с, с другими монетками в серии, в соответствующей серии, да, флора и фауна. А какие-то нет, какие-то вот просто лежат как есть. Все, ставьте лайки, всем пока, подписывайтесь на канал, до скорых встреч!